Всем доброго времени суток, котаны! Ох, не люблю я снимать ролики про политику, да тем более, сами зрители не рекомендуют мне этого делать. Но сегодня настал тот случай, в котором я опять-таки просто не могу молчать. История начиналась как обычно. Гуляю я по ютюбу, рассматриваю, что у нас в тренде. И тут наткнулся на канал, который называется «Работа над ошибками». Честно говоря, я даже не знаю, чем это можно прокомментировать лучше, чем вот таким вот жестом. Уже, судя по названиям роликов, совершенно понятно, чем занимается этот канал, а именно критикой и разоблачением деятельности оппозиции во главе с Алексеем Навальным и его фонда борьбы с коррупцией, ну и в частности каналов Навальный и Навальный Лайф. Разумеется, как и у всех кремлеботов, у этого канала работа над ошибками присутствует накрутка в огромнейших количествах, поэтому акцентировать внимание на этом я даже не буду и сразу пройдусь по его контенту. Ведущим здесь выступает, подчеркну именно ведущим, такой некий пухленький пацан, 100% школьник, который хочет быть как бы своим в доску для той аудитории, которая смотрит YouTube и поддерживает Навального. Всем привет, меня зовут Тимур и буквально дня в День России с моим другом Максом произошла одна очень неприятная история. Он пошел на митинг Алексея Навального на Марсовом поле, где его и задержали. В первом ролике автор рассказывает о неприятной истории, случившейся с его другом Максом, о том, что этого Макса якобы задержали на митинге. И собственно сам автор, этот мальчик Тимур, как будто никакого отношения к этому не имеет и таким непредвзятым взглядом решил заинтересоваться, а кто же такой Навальный, почему люди ходят к нему на митинги и почему же их за это сажают. И сразу же на первом видео я хотел бы обратить ваше внимание на несколько вещей. Но то, что в этом ролике присутствует накрутка, это совершенно очевидные факты, я не буду повторяться. Итак, ролик опубликован 5 июля. Снято это все в плохом качестве на мобильный телефон. Автор говорит, что попытается разобраться в том, кто же такой Алексей Навальный, и расскажет об этом в следующем видео. Мне стало интересно, кто такой Алексей Навальный? Я в этом постараюсь разобраться в следующем видео. Ну и про его будто бы посаженного друга Макса также не забывайте. Мы еще вернемся к нему. Но мы не будем задерживаться и переходим сразу же к следующему видео, которое посвящено митингу 12 июня. Итак, в самом начале ролика пухлый мальчик Тимур говорит, что найти материалы по Алексею Навального заняло очень много времени. Я раньше никогда не увлекался до сегодняшнего дня политикой и самим Алексеем Навальным, поэтому найти для меня материал для этого видео заняло очень многое время. А теперь смотрим, когда был опубликован этот ролик. Он был опубликован, внимание! 6 июля, то есть на следующий же день после того ролика, в котором он нам обещал во всем разобраться. Очень удивительно, как же этот смышленый в кавычках мальчик Тимур так быстро успел разобраться в деятельности Алексея Навального, в контенте каналов Навальный и Навальный Лайф и сделать из этого некоторые выводы. И более того, посмотрите, в каком виде теперь подается материал. Это уже не видос, снятый на камеру мобильного телефона в совершенно ужасном качестве непонятно где. Это качественная профессиональная камера, красивый, профессионально выставленный свет. И обратите внимание, как няшно на его столе располагаются предметы. Просто верх искусства фэншуя, я могу вам сказать. Удивительные метаморфозы, однако, происходят с мальчиком Тимуром. И что-то мне подсказывает, что не сам он снимал этот ролик, а за созданием этого видео стояла целая команда, причем делающая это на весьма профессиональном уровне. При этом сам ведущий, мальчик Тимур, едва-едва может связать два слова в этом видео, и совершенно очевидно, что текст, который он произносит, заучен. И, возможно, даже он зачитывает его по бумажке, поскольку видно, что он куда-то подглядывает все время. Но мы пойдем дальше. Перематываем это же видео на начало первой минуты, где странный мальчик Тимур пытается уличить Любовь Соболь в лжи. Я, кстати, очень рада, что ты прилетел, и в отличие от э, Первого канала, мы не платим за Сапсаны и за самолеты Николая Соболя, поэтому большое спасибо тебе, что ты Ты дезинформируешь сразу же людей, потому что и Первый канал не платил за мои Сапсаны, если уж на то прошло. Я бы поверил в то, что ему Первый канал платит, но он отрицал это. Значит, ведущая либо обманула нас, либо случайно сказала неправду. То есть логика твоя такая, что если Николай Соболев говорит, что ему не оплачивали Сапсан, то это значит, что либо Люба лжет, либо она просто несознательно говорит неправду. А теперь я вам раскрою весьма очевидный факт. Но ну, для некоторых, возможно, он не будет очевидным. Но так вот. Первый канал оплачивает и проезд, и проживание для каждого героя своей передачи. Чтобы не быть голословным, приведу вам пруфы от одной из участниц шоу на Первом канале. Несколько лет назад Первый канал пригласил меня сниматься в одной из своих телепередач. Мне оплатили дорогу, проживание в гостинице, выплатили гонорар за участие. Я была обычным рядовым участником программы. То есть здесь либо лжет Николай Соболев, либо же просто Любовь Соболь не знала данной информации и поэтому ошиблась. Но давайте перейдем к следующему видео, которое называется «Влог. Опрос волонтеров Навального. Где конструктив?». Собственно, останавливаться на каком-то моменте этого видео я не буду, просто скажу, что этот мальчик Тимур теперь ходит по питерским улицам и опрашивает якобы волонтеров Навального, которые ведут себя очень странно. Но настолько странно, что их ужасную актерскую игру могу раскусить даже я, не профессионал в этом деле. А у него же, по-моему, судимость есть, если да, а ну... как можно баллотировать судимость? Ну, дело, дело в том, что весьма то сложный вопрос, но его судимость... Э... У него условный, но все равно есть. Какой стыд. Никаких пруфов того, что это волонтеры Навального я так и не видел. Стопка газет, которые ты мог собрать по любым подъездам, и еще не говорит о том, что ты волонтер Навального. Так что здесь все совершенно очевидно. Данные люди это актеры, причем очень ужасные. Переходим к следующему видео. И вот здесь вас ждет самая няшечка. Ролик называется «Влог. Поход в штаб Навального». Этот мальчик Тимур, который уже заработал себе плохую репутацию в среде поддерживающих Навального, решил посетить их штаб и посмотреть на реакцию сотрудников штаба. Выпнут они его или не выпнут? Разумеется, они его выпнули и даже обругали, и естественно, после этого он рассказывает, какие же они неприятные люди. Когда ты несколько роликов подряд поливаешь Навального и его сторонников говном, другой реакции ожидать как-то даже сложно. Но если посмотреть ролик «Поход в штаб Навального» очень внимательно, то здесь всплывает несколько подозрительных моментов. Сейчас я вам об этом расскажу. Итак, мы сначала видим о том, как мальчик идет в штаб Навального, затем он якобы прячет камеру, идет склейка, и вуаля, вот уже у нас просто голый звук, на котором какая-то тетка орет на мальчика Тимура. Задам им пару вопросов и спрячу камеру, если у меня получится, я достану эту камеру, а если нет, то будет только так. 4-5 вопросов, это секунд 10 займет, вот, дальше, вот сейчас вы сидите, вот ничего не делаете. Да блин, почему-то я ничего не делаю, я работаю. Я... Ну, во-первых, мы не знаем, где действительно был записан этот звук. Реальный ли это штаб Алексея Навального, либо это что-то еще, это непонятно. Нам того, как мальчик заходит в штаб Навального, не показали. Но об этом чуть позже. Второй момент. У женщины из штаба Навального, которая кричит на мальчика, настолько плохая актерская игра. И блин, вы действительно хотите, чтобы я поверил, что эта женщина действительно сотрудник штаба Навального? Да ни за что. реально, вас не знаю. Я вам не верю. Третий момент. Я сам бывал в штабе Навального. Ничего подобного там никогда не было. Совершенно дружелюбные, адекватные сотрудники, которые вручили нам газетки Навального, наклеечки, немного поспрашивали о нашей деятельности, как мы можем им помочь, как они могут нам помочь. Приглашали посмотреть фильмы по пятницам. И я даже сделал небольшой постик об этом в своем инстаграме. Кстати, подписывайтесь, ребят. Итак, перематываем на пятую минуту. Здесь мы уже видим, как пухленький мальчик Тимур заходит в штаб Навального. Совершенно очевидно, нам видны надписи, что это Навальный, а не кто-то другой. А сегодня можно? А? Сегодня можно поговорить? А теперь самое важное. Обращаем ваше внимание на 30 секунде пятой минуты. Мальчик садится, ставит камеру так, чтобы не было видно его лица, и делает вид, что он якобы говорит. Ну или, в принципе, он говорит с сотрудником штаба, но говорить он может о чем угодно, и при этом получать абсолютно адекватные ответы. Вы снимать себя, да? да, вот эта вот, камера. У меня просто вопрос: для чего вообще этот штаб существует? Как он правильно называется? Давайте так. Если вы знаете про бизнес Навального, то вы знаете, почему этим штабы. Об этом неоднократно говорить. Не, хочу, чтобы... А теперь скажите, вы действительно верите в этот фейк? Разочаровала меня эта Полина. Ой, разочаровал. Меня тоже разочаровала эта твоя Полина, потому что актерская игра у нее совершенно ужасная. Но это еще не все. Сейчас я покажу вам один из последних роликов канала «Работа над ошибками». А именно тот, в котором появляется мой любимый, нет, блогер Алексей Шевцов. Ролик называется «Свобода слова на Украине». Итак, сперва пухленький мальчик Тимур говорит «Неужели на Украине ничего не будет с человеком, который сказал что-то плохое про президента?» А затем мы видим статью о том, что украинские суды вынесли более 30 приговоров за призывы к свержению власти. На Украине, разве можно сказать что-то нехорошее по президента? Факты говорят о другом. Украинские суды вынесли более 30 приговоров за... Призыв к свержению власти, размещенный в соцсетях. Для особо одаренных я еще раз повторю. Сказать что-то плохое про президента и призывы к свержению власти – это абсолютно разные вещи. Сейчас обращусь ко всем хейтерам Алексея Навального. Алексей Навальный не призывает к свержению власти, он всего лишь выдвигается на выборы президента России как независимый кандидат. И предлагает решить проблему смены власти в демократической стране нормальным демократическим путем, как и положено. А то, что ты, Тимурчик, ну или тот, кто за ним стоит, приравниваете критику президента и призывы к свержению власти, это говорит о вашем лицемерии, двуличии и подмене понятий. Вами просто манипулируют. Граждане, у вас есть время подумать. Не позволяйте никому управлять собой. Помните, я в самом начале видео говорил вам про друга Макса? Так вот, мне пришлось пойти на насилие над собой, чтобы посмотреть все ролики на канале Работа над ошибками и убедиться в том, что никакого мальчика Макса на этом канале так и не появлялось. Вывод мой прост. Канал Работа над ошибками лживый, полностью проплаченный с накрученными просмотрами и совершенно недостойный того, чтобы на него подписывались и смотрели. И сейчас я обращаюсь к руководству YouTube: пожалуйста, почините YouTube, чтобы подобный шлак не попадал к простым зрителям на страницу трендов. Лезь, малыш, политику, Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.